Смотри, Почему в это время года всегда так холодно? Брр. Да ладно тебе, хорошо еще, что дождь не идет Ты посмотри, как вокруг красиво Я обожаю цвета осени Воу. И эти опавшие листья Между прочим, я смотрела прогноз погоды И что обещают? И ничего хорошего не обещают Дождь, слякать, а через неделю вообще снег пойдет Снегопад снегопад да у меня на малой родине снег уже давно выпал Дим, а где ты живешь? на Урале я слышала, в этих горах очень суровый климат да, в это время у нас уже минусовая температура а в ночью достигают до минус 20 а на Рождество скоро же Рождество а вы уже купили подарки? я нет а я люблю покупать заранее Кать, не хочешь отправиться на рождественский шопинг? давай Девчонки, я пас Я люблю покупать подарки в самый последний момент Так что удачи